Дайте-ка подумать. iPhone XS. Max. Mach. Max. Hmm. Могучая лопата всех времен и народов. В этом плане Apple действительно красавчики, запихнув 6,5-дюймовый дисплей в габариты устройств Плюсы версии, которые выпускаются с 2014 года. Привет всем яблочникам! Вы смотрите Apple Finder и я его ведущий Артем. Никогда не помнил такого момента, чтобы создание резервной копии всех твоих данных на iOS 12 было гораздо легче, чем при использовании iTunes. Утилита iCareFone прекрасно понимает, о чем я. Скачай утилиту по ссылке в описании к этому видео и получи плюс 10% к скорости создания резервной копии твоего iPhone. Самыми главными Преимуществами Max-моделей являются, конечно же, новая приставка Max, цена в 1099 долларов, максимальный объем памяти до 512 гигабайт и отсутствие поддержки стилуса. Слава тебе, господи, Джобс, спасибо тебе. iPhone XS Max обладает ровно такими же функциями и характеристиками, как его уменьшенная версия. Простой iPhone X. Ну вот даже не больше, не меньше. Простой iPhone X iPhone XS. Звучит как какой-то странный секс. Фил Шиллер прямо со сцены заявил, что это устройство, которое нужно нам не только для выполнения каких-то действительно профессиональных задач, вроде отслеживания координаты или траектории движения баскетболиста по полю и по количеству забитых мячей, его состоянии и все в этом духе, но для игр. Have lots of fun with this phone, сказал Фил. Веселиться на телефоне за 1100 долларов? Фил, ты серьезно? Я бы этот телефон под пуле непробиваемое стекло бы положил и пылинки бы с него сдувал. Через это самое стекло. Как я уже говорил ранее, iPhone XS Max практически ничем даже по камерам не отличается со своей младшей моделью iPhone XS, о котором я, кстати, рассказывал также в одном из роликов у себя на канале. Советую тебе посмотреть по подсказке, которая вы... вылетит где-то вот здесь вот. Как и младший брат, iPhone XS Max получил точно такую же обновленную камеру с функцией портрета, а также возможностью регулировать размытие заднего фона, оно же боке. И что тут сказать? Зеркальные камеры... А сакинг. Прям конкретно сакинг. Оба смартфона, что простой XS, что XS Max, заручились поддержкой двух сим-карт. Наконец-то теперь и в айфонах дожили. Блин, сделали сим-лоток, теперь с двух стороны можно ставить сим-карту. С одной вот так, с другой вот так это инновация, черт подери. Какой итог для двух смартфонов? iPhone XS получил просто хорошее обновление, а вот XS Max получил действительно значительный и внушительный апдейт. И по размерам, и по габаритам, и по экрану, по дисплею, хотел сказать, и по камерам. Это все действительно круто. Не знаю почему, но именно 10-я жопа iPhone с приставкой Max зацепила меня больше всего. И мне бы хотелось повертеть его вживую, потому что по размерам он ровно такой же, как и мой iPhone 7 Plus, который тихо и нервно курит в сторонке. А какой смартфон из этих двух понравился больше тебе? Пиши обязательно об этом в комментариях.